Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Мартышенко, мне 50 лет. Сейчас я нахожусь не в лучшей форме. Я вешу 100 килограмм и, как у большинства моих сверстников, у меня есть приличный животик. Из-за долгой работы за компьютером у меня стала болеть спина, я ложусь за полночь и просыпаюсь не раньше 9 утра. При этом часто не высыпаюсь. Концентрация внимания стала теряться и на выполнение стандартных операций я стал тратить больше времени. Я решил измениться. На ваших глазах в течение 45 дней я буду работать над собой и своим образом жизни. Я буду посещать фитнес-центр в совхозе имени Ленина ⁇ Люби фитнес ⁇ и тренироваться под руководством египетского тренера Акмала Кадри. 12 февраля прошла моя первая тренировка. Работа началась. Путь. Я третий день занимаюсь, у меня болят мышцы. Mm -hmm. И я хотел тебя спросить, как мне правильно питаться теперь. Смотрите, вот вопрос питаться. И, во-первых, Возраст играет большую роль, потому что у каждого человека есть свой индивидуальный подход, зависит от воспаления организма, кишечный тракт как работает, есть ли э, некие заболевания кишечные тракты или желудка, ферменты работают или нет, вырабатывают или нет. Поэтому у нас Самое главное, чтобы 100% человек здоров, когда я буду говорить, какая питание подходит. Оно ну, мне я 50 не... лет сейчас. Да. А но никакие -показания. Показания, ну нет, никаких показаний. Показаний и противопоказания нет. Но врачи не запрещают никакие определенные. Они говорят, пищи. что у меня немножко больше, чем нужно холестерина, соответственно, майонезы, какие-то копчености и так далее, mm -hmm. которые мне очень нравятся. А второй вариант, и самое главное, чтобы мы не сделали анализ и.. Посмотрим, как стается наша гормональная система. Это эндокринная система, потому что все, что мы принимаем в пище, влияет на эндокринную систему. Эндокринная система – это внутренняя система физиологическая, которая стается нашему организму. Естественно, зависит от гормона, наши организмы восстанавливаются. Самое главное, чтобы мы подбираем количество белока, и гулювода, и жертв. Естественно, балансированное питание. нам нужно рассчитывать витамины и минералы, которые есть у тебя в организме, либо хватит, или не хватит. Значит, дефицит. Например, витамин D играет очень важную роль. Это солнце? Да. И тоже мясо, рыба, яйцо. Факт, или сваивать, или нет. Чтобы лучше сваивать, нам нужен витамин минераля, не витамины. Он называется бор. А витамин другой называют К2. Он находится в жир животных. Естественно, за повышением холестерина в вашем организме нельзя принимать жирные пищи. Поэтому нам нужно принимать похожий витамин К2, то что мы на минерал называет бор и тому подобное. Поэтому мы будем оставляем программы питания. Именно зависит от полезировано количество витаминов, минералов, и белок, углеводы и жир. Это естественно находится в и овощи. И мясо, и рис, например, или картошки. Я что-то должен буду почувствовать какое-то из-за конечно, конечно, Больше энергии. Изменение. Да. Вот. Поэтому, это, конечно, не, это очень долгое обсуждение, но это приблизительно коротко. Я вам объясняю, как это сочетается э, правильным пищей для вашего организма. Ну, мы как раз потом э, да. посмотрим, когда мы подберем питание для меня. Да. Спасибо, Хорошо. Спасибо. Пожалуйста.